Привет, смотрим Карину. Божа. Он не живой, успокойся, Каринуш. Иди, иди, иди. Карина боится паучков, железной леди. делай, делай. Ой, это море, океан, дура, это пролив. Да. А я говорил, давайте лучше пацанами поедем. Не говори. Но с девчонками намного лучше, чем с пацанами. Одними. Женская компании все время веселее и лучше. А одинокий человек со своей рукой остается кустах. Ребятушки, а вот у этого красавчика на странице вышел новый видос. Вместе со мной видос угарный, поэтому скорее залетай сюда, ставь лайк, комментарий, сохраняй подписывайся, потому что очень много видосов у него смогут. А за самое большое количество комментариев закинуть десятку. Красотища. Видимо, Карина поняла, что десятка это много. Такая. Ну и за сколько ты меня продал, кар... мы сейчас посмотрим весь ролик. Далям баксов, дура! Ты еще пожалеешь! А ну, пошел нахрен отсюда не возвращайся сюда! Братик, я тебя так понимаю, у меня такая же бывшая была. Да какая нахуй бывшая, это уборщица, блядь! Свино там! Я Та досрал -та -та. тут везде! Есть пожить у тебя где, Пойдем, мы в нахуй. А, хозяйка, хозяйка, уборщица выгнала! начальника. Чё, может я за рулем? А, ты умеешь? Да это обычная машина, конечно умею! В принципе, у Гелика там же Плормос, где и ГАЗ. Ну, смотрим у Жени Решова ролик. С Кариной. Бабки принес. И собрались пацаки что-то менять, видимо. Банда. Одна банда, другая банда. Трафик. Бабки на месте. Где товар? Ну, блин. Бойцы-то ровные. Палец в рот не клади. А в этой коробке? Такая маленькая коробка. И что в ней? Что на что поменяли? Карин, не порежьте ее мою. Так в суну вырежет. Ёб твою мать, красотища какая! Ну и за сколько ты меня продал, кослина! За лямбаксов, дура! Ты еще пожалеешь! Да ты ни одного желания не выполнила! И мужикам отдал за миллион рыбу, рыбу Карину. Зачем она им нужна? Жарить есть? ты чё, блин, золотая рыбка, желание твое выполнять? А ты не готовишь, не убираешь, с тобой даже на велике не покатаешься. Да ты везде свои носки вонючие разбрасываешь, я видела из аквариума. Да хватит ругаться, ё Мы понимаем, что это смешно. А мужики все расходятся, ё Не нужна нам такая рыба. И деньги, видимо, забрали. Блин, ну вы куда? Ну заберите её. Ну хотя бы закатай. Да ладно, отходи, в конце начинают ругаться. Видимо, муж с женой. А у жены ры... рыбий хвост. зелененький. И в конце поцелуй Карины и Жени Ершова. Почему не Дау мы целуем, а Ершова? Чуть здорово. Ну, смотрим, Дау в конце. Это глубоко в деревне во франции шел такое дава и встретил соболева николая чувствую сейчас будет мордобойная встреча друг друг друзей не друзей Че, тоже на Ford Боярд? Ну да, на Ford Боярд. Мир. Разнесем этот зал? Давай. Что за походка? <смех> Что за поход вс <смех> время? <смех> Такое движение, знаешь, как. Какого гибузу, знаешь, как это самое. Wi-Fi показывала в области живота. Ребята, наш трек уже на восьмом месте в топе, скорее, с вайпой слушаем. А мне тоже я вот хожу и напиваю. Буду пьяным, буду вечным хулиганом. Очень хорошая песня. Хожу и подпеваю эту песню, сам себе. Спасибо за вашу поддержку. Братва, как вы поняли, мы держим курс на Форд Бояд, ребят. Не знаю, в какой момент у нас заберут телефон. Как вы встретились, непонятно, вместе? Поехали вместе. Сможем ли мы снимать, но эмоции переполняют, ребят, всегда мечтал там оказаться Порвем, ребята, за всех, так что поддерживайте, я надеюсь, у нас все получится Очень давно я смотрел НТВ на Форт Боярд, Форт Боярд на НТВ Смотрим Карину Хватит слышать эту песню В смысле? Это моя песня А Дава так и не появился в роликах Карины Докажи! Я теперь один Выдыхаю дым Мама дома не жди пропадать твой сын Круто поешь в мой дом и слушать мы будем то что я захочу Прикольная песня Выдыхаю дым Парень бросил понимаешь он меня бросил Я тебя так понимаю Никита ты мой друг но ты меня никогда не поймешь И сидит у Карины на кровати Кто ты? Я тебя отлично понимаю Мне... Меня тоже вчера парень бросил. Ха-ха-ха, парня бросил парень, как смешно. Ну как тебе не стыдно, а Мар такой хороший мальчик? Он и схватил мне Арина, пожалуйста, остань доксоров. Ну я Это же тоже не твои дети. Я... У них есть свои родители. Ну я же тоже когда Тоже хочет побыть мамочкой. Для каких-то мальчиков. Зачем? А ги ладно. <связь> хорошо. А чего вы тут делаете? А, Книжка. Ой, какие вы молодцы, ребят! Читать книжку это правильно. Но в своем возрасте свои книжки. Вот такие книжки. И у не есть тоже войн сторис Ка... с Кариной. Ван и стыд. Тебе как? Мокро. А коренчики мокро, в Москве. В проливной дождь. Безумно, мокро. <свеч> Пока все отвлечены Амирана. <свеч> <свеч> <свеч> Где поезд? Чем Женя связан с Самираном Сардаровым? Вот вопрос. Какой у тебя, блядь, не налезет нам? Слышь, вы поезд не видели, блядь? Поезд чемпионов. В смысле? В смысле дюйма? А Женя Оспи пика. А Женя Ос Пи хотел убежаться. Нет, нет, это ты чё, ты плачок нахуй, не нахуй, не нахуй не ты его нацепил. Вот ты купил. Его. Это, это его, это, это его, он всегда <с купил. Он мне свои старые должен. Ничего, а потасовка. Давай, давай, давай, давай, мало. Я достала шоколадку, отдай. Я для мотивации повесил. Отдай изверг. Пять минут. Карине кар... шоколадка не досталась. Без шоколадки, Кариночка. Я успел накраситься, причесаться, выбрать платье. Прикольная под юбкой татушки. Обалденно. Кто это? Где Дава? А какого Ой, Я жду тебя постоянно по два часа. Пять минут! Пять минут, Пять минут! Немедленно помиритесь с Давой. Смотрим. Вы недавно расстались с парнем, вы очень скучаете? <говорит> да, я рыдаю и плачу каждыми ночами. <говорит> Тоже расстался с медведем, с белым, с последним твоим парнем. <говорит> <говорит> я не знаю, как мне просто вообще быть с этой проблемой. Фига она умеет на водном мотоцикле разгонять э гонять. Может быть, это легко, но не думаю, что это легко. Удержаться. Сум зайдет. Зачем? Ну я только посмотри. Точно? Да. да. я только погляжу. Поглядел. Да. Хорошо. Ты же сказала, только посмотришь. Я только посмотрела, но на меня так смотрела. Кто она? Кофточка. Тут не одна кофта. Да, одна. Пиздишь. Нет. В трех мешках одна кофточка. Разрезанная. Хороших людей, все люди хорошие. Слушай, конечно, давай, знаешь, все хорошие. Бывшие, бывшие, вот, которые фотки своей мразью новые выкидывают. И пьют кокс. Хороший. Или друг, друг который говорит, я был твой друг, я тебя так люблю. А там херами удаляйте, а тоже хорошие. Да все хорошие люди, пусть говорят, падут. Вечерняя Москва-Сити. Карина танцует. Она просто счастливчик. В таком месте танцевать. И танцует хорошо, кстати. И да, усмотрим. Играет песни Миринда Релиз трека. А Миринда уже была. А видимо, это и есть Миринда. Рыжая. С бумбоксом. С его. Неужели это мама? Да вы ждете, братва? Так тут написано с мамой. Я, видишь, не прочитал. Все, ну вы... Оказывается, Меринда это про маму. Про мамочку. Писня. Сейчас мне хуже проговорите, что он там не. <свот> На, е-мое. <ё> <свот> а мама шутки, оказывается, понимает. В отличие от вас. <свот> На, -мо, -ва -тебе. На тебе пиво! Врыльник! Смешно пивом в рожу. Попить бы да лучше, братику. вся семья в шоке. Братва, завтра в 19.00 будет важнейшим А с Кариной действительно поругались, что ли? Или это так сделано? Для виду Россия играть против Сан-Марина. То Карину больше не приглашает в один из бет проголосовать и поставить ставку. играть против Марина? Дебил, это отдельное государство. Также по промокоду ДАВА получаете бонус в размере 6500 рублей. Скорее, вайпой вот Такие дела.